Про недвижку тоже очень много вопросов. Здесь вы увидите картинку, как будет развиваться на северо-запад. Выставочная, да, где у нас находится Москва-Сити. И, в принципе, видно, что строительство очень сильно продолжается. Как минимум, на следующий год тренд очень сильно будет поддерживаться. При этом у нас мы помним, что в развитии России 2030 у нас две основные линии. Это IT-технологии и недвижимость. Недавно, кстати, смотрел, и он тоже сказал, что недвижимость растет, это нормально. То есть все понимают, что ставки низкие, в принципе, кто хотел купить, нужно покупать. Мы приводили пример на прошлом съезде, когда вы можете взять ипотеку за 6%, да, собрать портфели из надежных корпоративных облигаций, там, под 8, там, 8,5-9%. Вот, и это ситуация, которая можно... ну, она реально сейчас работает. Скорее всего... По недвижке, вообще, как у нас а, проходил первый полугодие. Понятно, что первый квартал у нас, и второй квартал по идее там а, проводился. Онлайн продажи, на которые все делали ставку, занимал всего 15 процентов и не сильно вытянул рынок. А, сильно было отставание от плана. А Застройщики реально давали хорошие скидки, даже я там просматривал какие-то варианты определенные. Никто из регионов к нам не прилетал а, для покупки. Ну, собственно, рынок недвижки, да, в основном москва Питер и области. Единицы только некоторые меняли валюту, которые сидели, в принципе, в ней, да, и там покупали какие-то а, точечные объекты. На второй полугодии, соответственно, у нас сработала пружина отложенного спроса. И рынок сейчас находится на интересное словосочетание на ипотечных стероидах. И многие а, застройщики, да, у нас на самом деле уже выполнили план до конца года. вот, Сейчас рынок начинает большой праздничный стол и, скорее всего, скидок под Новый год таких реальных, настоящих не будет. То есть, скорее всего, будет, там, нужно там, будет читать мелким шрифтом либо какие-то скидки условным. Квартал, который построят там, через 4-4 года. Вот, но люди пока еще покупают, покупают недвижку, да, дорого, но здесь, давайте вспомним, 14, девальвацию 2014 -го года, начало 2015 -го года, то есть люди там какой-то, то есть лак в 6-9 месяцев, он еще будет продолжаться. Плюс Набиулина сказал, что российский рынок ипотеки имеет потенциал дальнейшего роста, я думаю, есть план на 2021 год поддерживать ставку ниже 4%, ипотека еще доступнее получается, еще будет небольшой рост. Вот что дальше будет с конца прошлого года, это прям такой большой вопрос. Вот, также не забываем, что у нас есть огромное снятие с депозитов, и будут новые налоги с 2021 года, и люди прям либо на фондовый рынок, либо на недвижку идут. И это понятно. Вот. А сейчас какие есть варианты инвестиций вообще не в недвижку? То есть можно рассмотреть, ну, если вы прям хотите, да, там в этом часть собственных инвестиций вложить, то можно покупать право просто на недвижимость, то есть приходите, оформляете, он стоит там 25, там, 50, 75 тысяч, вот, и затем это право можно просто перепродавать, потому что за вами сохраняется цена, а реально кому нужно там в этом квартале, либо в этом районе, либо в этой локации купить, вы в принципе можете перепродать там за те же там 200 тысяч, 250. Вот, это реальная, реальная практика, которая сейчас работает. Понятно, что будет в топе загородная недвижимость недвижимости земля, вот, все, все у нас, да, из-за удаленки, коммерческая недвижимость будет проседать, то есть э, раньше, вот, где мы с компанией там снимали офис, там, в 16 -х, 17 -х, 18 -х годах, э, соответственно, там и так не было там все забито, соответственно, сейчас там больше все перестраивается под склады, под индустриальные, и спрос на коммерческую недвижку очень слабый. Вот. Плюс э, квартиры будут покупать, потому что будут сделать ставку на экологию. То есть очень здорово работать э, с видом там, на воду, да, там, на, какие там, э, на зелень, на лес. Вот. И удал, удаленная да, система работы она будет этому способствовать. На самом деле, э, сейчас зачитаю вам. У нас Виктор выступал по недвижимости, недавно был вебинар. Я попросил его дать, скажем так, мнение по поводу недвижки. Ну, вот. Попробую вам его зачитать. Соответственно, не стоит рассматривать как, как индивидуальную рекомендацию, но как, как интересные мысли стоит учесть. Загородная недвижимость будет расти, точнее, это не она, а земля, и там, где строится МЦД, и, и только со статусом ИЖС под строительство домов. Цены, в принципе, могут вырасти до 1 миллиона за сотку, если про землю мы говорим. Плюс земли-то не очень много, вот, и хайп на загородную недвижимость в хороших местах с транспортной доступностью будет всегда. Вот, можно присмотреться в сторону Троицка и Апрелевки. По поводу дольщиков, когда физических лиц, они стали реально выбирать качественные дома в новостройках, то есть старый фонд, некачественные новостройки находятся под ударом и, скорее всего, начнут э -э, снижаться. То есть, на самом деле, <coughs> тот хайп, который есть по недвижке, у кого есть там старый фонд, то есть есть смысл его обменять, продать, да, а потом купить что-то поновее там, в новостройке. Есть такая еще фишка, что в автомобилях вы можете заметить, что, грубо говоря, новая там, Toyota Corolla, да, она по уровню, в принципе, не хуже, чем какая-то там Camry 5-7 лет. Вот. Так, то же самое происходит и в, в домах. То есть эконом становится ближе к бизнесу, соответственно, там комфорт-класс старого фонда, да, он больше будет похож на эконом на новый. Рост цен на недвижимость просто из-за роста рынка не ожидается. Рост просто будет там, где будет именно развитие метро, МЦД и там, где есть нехватка нового жилого фонда. То есть, например, там в некоторых районах, где семьи, они долго-долго живут, и они хотят оставаться в этом районе. И если в этом районе строятся новые дома, то есть они с большей вероятностью будут покупать именно в этой локации. Вот. Недавно, кстати, вышла у нас на фондовый рынок компания застройщика «Самолет». Вот. И есть такая как. Такой лайфхак, там, где покупает землю самолет, стоит тоже покупать землю. Вот эта локация, значит, скорее, скорее всего, там будет там застройка, то есть на цене вырастет. То есть у них появилась новая команда, новые проекты, топовых архитектурных бюро, правильные локации, про что я сейчас сказал. В принципе, небольшая цена за метр, московская прописка, отделка. строит лучше, чем пик, и стоит рассмотреть именно ЖК, кто, например, хочет купить, да, или хочет там заработать, ЖК, который строит там группы компаний «Самолет». Вот. Еще один интересный застройщик – компания «Брусника». Застройщик провинциальный. И этот застройщик сейчас вышел, получается, в Московскую область. Он там строит в Видном. Строит довольно неплохо, качественно. То есть там свободных квартир практически нету. И после этого он планирует выйти в район третьего транспортного кольца. И строиться будет рядом с uh, ЖК там где стоит сейчас Донстрой.